Получилось, вот поэтому такая радость, да? Давай, проходим скрутку, еще раз, да, локтем упирается в косточку, вот там и вверх ее, mm -hmm. да, а этой рукой в плечо, в плечо. и по диагонали, да, mm -hmm. по диагонали. Oh, еще, по-моему, да? <laughs> Ну, да, да, да, да видишь? Да, и там ногой второй, да, ты как бы подталкиваешь, получается. Ну, то есть я ее вообще вот так вот взяла, вот эту сюда, вот так. Да, да, вот ты прям ногой подталкиваешь, молодец. Да, вот получается. Mm -hmm. Слушай, ну давай теперь следующий прием. Так, это уже пошли верхние позвонки, да, поясничные. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Молодец. Ну и теперь давай рассмотрим, когда с вниз позвонки опущены. Да, ладонь на ладонь. И сверху растянули как гармошка. А снизу, да, вот, подтянули вверх их. Вот. Mm -hmm. Ну там, О. мне кажется, будет легче, когда он будет, да, уже такой. Сколиоз. Ну хотя же, сколиоз, конечно, ухватиться будет легче, да. Ну и зависит от человека. Худенький человек, полный человек. Вот, даже приятно, видишь? Как... <свят> молодец, молодец, лучше ученица. Видишь, <свят> ты прям на глазах, <свят> с каждым часом становишься лучше и лучше. Прям мастерство растет. <свят> вот так можно, да, да, да. Залезла на стол, да, поудобнее как себе. И позвонки давим вниз, вот, да, да исправляется сколиоз, а из ног делаем рычаг, да, и вниз, вот так, продавливаю, следующий позвонок, следующий позвонок, Во, молодец, Лена, Лена, ты агрегат, дави-дави, нет ходу назад.